Я говорю, я как человек хочу задать вопрос. Анка, какой? Я, расскажите мне, пожалуйста, вот вы как человек, я говорю, честный. Секунда, три, пять. Пауза была, отвечает да, честный. Я еще один вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вы можете людей судить? Промолчал, ничего не ответила. Там волю убивают. Сядьте, встаньте. Вы должны зайти, присаживайтесь, пожалуйста. Потом встать, когда тогда назад. Присаживайтесь, пожалуйста. У нее не получилось меня посадить, она пыталась меня глазами подавить, у нее не получилось ничего. Убегала она раза, по-моему, четыре или пять. Она была злая там, ужасно. Ну, она реально была злая. Она бегала, как метеор, она когда дверь хлопала, я думала, все разлетятся. Персонат, да, она лежит у на столе. Хорошо. Она okay. просто убежала, и она, там, и она там кричала, и я не знаю, что с ним делать, он не поддается. Понятно, вот в процесс не хотите выходить. я убежала. Нет судей. Покинул корабль. Я так понимаю, вы не хотите войти в процесс? Я не могу вести процесс. Я не могу. Он не подойдет в процесс? В смысле вы не являетесь лицом? Я являюсь человеком. Она в лице поменялась. Мы в зале с вами вдвоем. Я к вам Почему? обращаюсь как к живому человеку. На лицо у вас на столе лежит. Оно? Да. А я а человек вы... живой. Человек живой? Кого вы спрашиваете? Оно лежит у вас на столе. Что у меня лежит на столе? Я не пойму, что вы? Говорит, у меня лишь на столе. А я, говорю, живой человек. То есть я – это я, а вот это лицо – это оно. Так она не тебе зачитывает, она лицо зачитывает. Разъясняю вам ваши права. Сэ? Права она тоже лицо зачитывает. Она не видит живых мужчин и женщин. Я судья. Вот так называемый судья. Исполняющего обязанства мирового судья. Вы отказываетесь. Вы заявляете мне отвод. Заявляю да, отвод. Суд удаляется, свящательный фонд. Они же там клятву давали. Они обязаны осудить. Понял, на чем тебя подловили? Она говорит, фамилия, мелочества, выйди на манеж. Аллея, оп, все, ты ввязался в процесс. Как зайдет? Нет, вы должны зайти. Она... Я зайду. Потом после. Встать, когда она зайдет. Я зайду после. Уходи. Уходи. Уходи. Уходи. А? Субтитры судьячек прав, ну, открытым. Подлежит рассмотрению административный материал. По участию второй статьи 2 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения судебное заседание согласно обладательскому удостоверению явился Дмитрий Дело слушается в составе председательствующего мирового судьи судебного участка номер 233 района Чертанова северное города Москвы-Куделькина, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка номер 229 района Чертанова, центральное города Москвы. Отводы состава суда будут? Хотел бы убедиться. А вы кому возвращаетесь, спросите? Да. Вам. Присаживайтесь, пожалуйста. Пока не хочу, спасибо. Хотел бы убедиться ваших полномочий, если ко мне решаете. Какое подтверждение от полномочий вы хотите? Есть ряд требований. Каких? Были изявления у вас на столе. Было передано через канцелярий. Ранее. Есть 19 пунктов Ну что, что они-то Они не подписаны. Да? Они что не подписаны? Документы? Конечно. Ваше горлое заявление, оно вам не подписано. Я не знаю, кто это написал. Так называемые все вот. Значит, так называемые. Да. Это вы хотите, чтобы я вам предоставила документ, подтверждающий факт моего рождения, на каком основании? В каком государстве родились? А какая разница? Имеете ли вы это право и выражаться? Так Такой закон мы это не предусмотрим. А приказ о назначении судей, от, от кого вас интересует, если такого приказа не выносится, а выносит постановление Московской городской думы? Кто назначил вас судью? Московская городская дума. Кто подписывает приказ? Приказа нет, есть постановление. Постановление кто? Подписал. Она не может это подписать. Аналогически не может подписать. Кто-то должен быть ответственным лицом. Доверенность председателя Верховного суда. Вы сейчас записываете? Там все и сложно. Вы сейчас меня записываете? Было ранее подано волеизъявление на проведение аудио и видеосъемку. Сейчас вы меня записываете, я вас спрашиваю? Вы можете ответить на мой вопрос? Вы можете ответить мне на мой вопрос? Вы обращаетесь мне как к персоне или как к человеку? Я вам обращаюсь как к Дмитрию. Это персона, я так понимаю. Я являюсь человеком. Заврожденным, собственно, имени Дмитрия. А как хотите, чтобы я к обращалась? Человек, собственно, имени Дмитрия. Mm -hmm. Так как я не являюсь персоной. Раз 5 дней. Я могу выйти? Можете здесь остаться. Судебное заседание продолжено. Разъясняю вам права, вы не обязаны свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, соответственно, статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вы вправе знакомиться с материалом дела, давать объяснение, представлять доказательства, заявлять характерства и отвода, пользоваться квалифицированной юридической помощь, от жалоб мирового судьи, высшестоящий инстанцию. Право вам понятно? Вы простите, к кому обращаетесь? К вам. Мы в зале с вами вдвоем. Я тут в качестве человека, а не в качестве персоны, либо Как там указано, персона у вас на столе лежит. То же самое лицо. Дмитрий, я разъясняю вам право. В соответствии yeah. Конституции Российской Федерации, статья 51. Вы не обязаны свидетелясь против самого себя и своих близких родственников. В соответствии с Кодексом Российской Федерации, административных на правонарушений, вы праве знакомиться со всеми материалами дела, давайте объяснения, представлять доказательства, заряжать картостов, пользуюсь профессиональной юридической помощью и обжал постановление мирового судей в вышестоящую инстанцию. Право вам понятно. Если вы обращаетесь ко мне, как к живому человеку. Я к вам Почему? обращаюсь, к как к живому человеку. Разъясняю вам права. Вам права, понятно? Нет, права не надо разъяснять. Я, могу. Я хочу вести видеосъемку. Меня хотите снимать? Процесс. Мы еще его даже не начали. Мы на стадии разъяснения прав. Я разъясняю вам права. Не права не надо разъяснять. Вы, вы имеете право лицу разъяснять. Но лицо у вас на столе лежит. Лицо привлекаемое к административной ответственности. Пи... Дмитрий я разъясняю вам права. Статью 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии которой вы не обязаны связи использовать самого себя и своих близких простым. Разъясняю вам права ваше в с Кодексом Российской Федерации административных прав вы вправе знакомы со всеми материалом дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять в и отгоду, поиск квалифицированной юридической помощью, обжал мирового судьи, вышестоящей инстанции. Право вам понятно? Если вы мне как живому обращаетесь, мне не надо раздать ни от кого. Это предусмотрено Кодексом Российской Федерации о предусмотр... административных правонарушениях, как лицо, в отношении которого составлен протокол по административных правонарушениях. Я не являюсь лицом. В смысле, вы не являясь лицом отношения вас, составлен протокол административных правонарушений. Я человек. Я не лицо. Лицо у вас на столе лежит. У меня на столе лицо никакое не лежит. Оно является лицом. Но Оно. Тут... То, что у вас на столе лежит. Что лежит? И именно у меня вот тебя... эту вот силу, которую вы назвали. Дмитрий Вы? Я живой человек, собственно, не имеет Дмитрий. А Человек вы... живой. Человек живой? У данного человека имеется фамилия имя, имущества? Есть родовое. Понятно, вот в процесс не хотите выходить. Я убежала, нет судей. Как там говорится, покинул корабль. Слышно, как она там говорит, я не могу вести процесс. Я не могу. Не знаю, что слышно, не слышно, но там слышно. Не слышно. Судебная заседательная колокольца. сейчас с вами к сожалению даже не дошли я ваших кадатов еще не рассматривала потому что мы с вами на стадии разъяснения прав еще раз разъясняю вам статью 51 конституции российской федерации соответственно которой вы не обязаны светить против самого себя своих близких коллег а также система права предусмотренных Кодексом Российской Федерации административных прав Вы имеете право знакомиться с материальным делом, давать объяснение, вставлять доказательства, заявлять характеристые отводы, поиск квалифицированной юридической юридическую и обжал обстановлении мирового судьи в вышестоящей инстанции. Право вам понятно? Это вы ко мне или к обращаетесь? Я обращаюсь к Дмитрию. Персона данная лежит у вас на столе. Я живу человек собственным Дмитрий. мне права не снять не надо. Вы отказываетесь. То есть расписку заполнять о том, что вам разъяснены ваши права и обязанности, вы отказываетесь. Я правильно понимаю? Если к живому живом человеку не обращается, мне не нужно разъяснять права. Если как персоне разъясняете, оно у вас лежит на столе. Данная персона, данная личность, к которую вы обращаетесь. Я такой не являюсь. Хорошо. Еще раз разъясняю. Дмитрий статью 51 Конституции Российской Федерации, с которой, в соответствии с которым вы не обязаны использовать самого себя и своих близких родственников. Данное ходатайство объединения видеозаписи вами еще мною не рассмотрено. Поэтому прошу, пожалуйста, выключить на данный момент видеозапись. Вы не подтвердили свою помощь, если вы там не вращаете. Я хочу введить вашу помощь. Мы еще не дошли до стадии ваших ходатайств. Я ваши ходатайство сейчас буду рассматривать. После того, как еще раз, раз разъясняю вам, что видеозапись может вестись здесь только, а я... а могу... только с моего разрешения. А если ты теснять ваши права, я могу вас второй. Если Снимать меня можно с моего разрешения. Вы дайте должностным лицом. Закон это позволяет. Я. Судья И при рассмотрении дел и ведении видеозаписи вы должны заявить ходатайство. Вы его сейчас заявите. Ваше ходатайство я рассмотрю. Мы еще не дожили вы, до этой стадии. Вы так называемый судья, но вы не подтвердили полномочия своих. С... Я не могу вам доверять, не могу убедиться, что вы я вот так называемый судья называетесь. Еще раз разъясняю вам. В соответствии 51 Конституции Российской Федерации, вы не обязаны свидетельствовать против самого себя и своих близких прозвищ. Разъясняю вам ваши права в соответствии с кодексом Российской Федерации о правов правонарушениях. Вы вправе знакомы с материалом дела. Давайте объясним мне предсказать наказательство. Сырность, когда выставляют воды по сквалифицированную медической помощью от жалоба мирового суда и большинство источников. Вы кому зачитали права? Оно лежит у вас на столе. Что у меня лежит на столе? Я не пойму, что вы говорите, у меня лежит на вот столе. Это... Дмитрий Бч у меня на столе не лежит. Так как вы объясняете права лицу, Которое оно... в отношении которого составил протокол об административном правом. Я таковым не являюсь. Вы пишете Дмитрий Спасибо. Вы Дмитрий Нет, если вы ко мне пришлитесь. Я живой человек, собственно, именно Дмитрий. Вы отказываетесь. В связи с тем, что вы отказываетесь от разъяснения вам прав и обязанностей, будет составлен акт, потому что вы отказались подписки лица ваших, которым ведется производство поделок. Лицом я вашей. не являюсь. Если вы На делу административно-правонарушения о разъяснении прав и обязанностей, а также статьи 51 Конституции Российской Федерации. Не опасно. Сейчас мы переходим к вашим ходатайствам, так называемым волеизъявлением. Мы дошли до этой стадии. С какого начнем? Подтверждение полномочий судьи. Хорошо, так. Еще ходатайство. Если вы ко мне расширелись. Клан, вы знаю, можете как... заявить все ходатайства сразу, я уталюсь в совещательный комнут и вынесу, как вы просите, свои ходатайства, соответствующие мотивированные постановлению. Если ко мне обращается, у меня ходатайств нет, у меня есть воля изъявления. Воля изъявления, хорошо, давайте пойдем по порядку. Первое ⁇ это удостоверение, мои полномочия. Я поняла, еще воля изъявления будут? убедиться в вашу полномочию? Я вам сказала, что данные хозяйства будут рассмотрены. Еще хозяйства на данном этапе будут? Нет? Возможно, будет более взявления. я слушаю. После того, как подтвердите свои полномочия. Суду дали освещательную помню для рассмотрения данных хозяйства. 1 февраля 2022 года город Москва суд, в составе мирового суде судебного участка 233, районе Шерстана Северного города Москвы, Гуделькиной, исполняющий обязанности мирового суде судебного участка 229 районе Шертана города Москвы при рассмотрении дела административного правонарушения предусмотрено честь 2 статьи 12.2 Кодек ЦРФ административных правонарушений в отношении чувств Судебный состав создание подал письменное хода подтверждение судьей своих полномочий. Суд не находит оснований удовлетворения заявленных ходатайства. так как о назначении мирового судей судебного участка номер 233 на северном Москвы, находится в открытом доступе и не возможности ознакомиться с ней. На основании из должного руководства статьи 29.7 в суд определил. удовлетворение ходатайства, подтверждение полномочий суде отказать, судебно разбирать стоп-продолжение. Еще у вот тут уволить заявление. Возможно будет. Мы, мы на стадии ходатайства, на данной, на стадии ходатайства, у вас есть еще ходатайство, более изъявлений, Из, вы, на данном более изъявлений от номер один вы объявляете отвод недоверие жестому не Славу Евгеньевичу и обуделить на Светлану Так как было, должен был вести в суд так называемый товарищ жоп, был составлен, если переписать все это ручное, это будет очень долго, не хочу в ваше время воровать. И свое. Вы заявляете мне отвод? Заявляю отвод. Что со мной будет? А я уже был готов к тому, что меня лишат. Я неделю не спал. Я неделю не спал, я изучал эти документы, все документами и так далее, то тому подобное. Вот. Чтобы лишние слова не говорить, для того, чтобы не было зацепки никакой дальнейших э, моих, скажем так, репликах, вот поэтому я там мало говорил, конечно, вел себя немножко неуверенно, но первый раз все-таки, вот, ну и вот как-то вот так, ну я, в принципе, своим результатом доволен, я очень доволен, почему, потому что я видел их реакцию, ее реакцию, как она себя ведет, она, тем более, она смотрит на мои права, и я права дал. А паспорт не отдал. А права отдал через канцеля... ну, канцелярию, ну, канцелярий, когда дал права, э, секретарша, я не думал, что она заберет у меня и даст судье тогда. Вот она забрала, я говорю, ты у нее права, ты верни мои. Она говорит, я с, с материалом дела передам в судье. А паспорт, говорит, ваш где? Я говорю, паспорта нет. Она говорит, спрашивает, для нас нет или вообще нету? Я говорю, да какая разница паспорта нету? Вот я говорю, что могу предоставить, вам это как бы права, что я пришел. Вот она забрала и туда судьи, Эрвотска. Как говорится, с моей стороны тоже. Пришел вроде как бы свои права защищать, а тут тут же дал ей на руки. И вот она, когда процесс шел, она смотрит на моего водительское зрения и на меня смотрит. Она задает мне вопрос, типа, это, мол, я? Я говорю, это не я, то, что вы, кого вы спрашиваете, оно лежит у вас на столе. А я, говорю, живой человек. Вот чисто логически даже подумать, да, вот у нее права, там фотография моя в этих правах она не может соединить два в одно. И очень хороший результат, кстати, я получил, я так понимаю. Это я, по крайней мере, для себя. И она, когда зашла к себе туда, она один раз пошла пять минут, взяла. потом второй раз она убежала туда. Вон там была моя ошибка тоже, надо было на этом и прекратить это дело, но мне стало интересно, что будет дальше. Она просто убежала. И она там, и она там кричала, я, я так понимаю, по телефону. Потому что дело должно был вести другой судья, а так как он заболел, вела вот эта женщина. Uh -huh. и, и она там кричала, что я не знаю, что с ним делать, он не поддается. Прямо кричала, не, в комнаты. Не хочет в процесс заходить. Да, и она когда вышла, она говорит, я так понимаю, вы не хотите войти в эти Тут я еще раз убедился, что все-таки вот эти понятия, это абсолютно разные понятия с какой целью я пришел. То есть я – это я, а вот это лицо – это оно, которое лежит на столе. Угу. Это абсолютно, это абсолютно разнопонятие. Только... Знаешь, почему у тебя ощущение, что там бойни, как будто ты на бойни пришел? Почему? Ну, во-первых, ты мысленно их сам всех скотинами называешь. А во-вторых, а во там реально бойня, только не, не физических тел бойня, а, не, то есть не бойня трупа. а, а моральная и волевая, там волю убивают. Сядьте, встаньте, идите сюда. Не а? У него не получилось и... меня посадить. Я вот этот весь процесс, два с половиной часа, я стоял стоя, я не сидел. Mm. Вот, и то, что единственный минус был, у меня нет, недостаточно знаний. Недостаточно знаний, а все знания в основном приходят во время э, практики. Mm. Весь опыт. И еще, э, у кого помощи не просил, все отказывают. Хотя бы, как говорится, на что мне ссылаться. Вот единственное, что у тебя взял, там, э, все твои документы, я там, э, ну, скажем так, основной шаблон, и накидал со всех сторон, что именно под меня подходит. То есть собрал я определенную, скажем так, конструкцию, и подал, конечно, вот ей когда через канцелярию. Я не хотел ей на руки давать во время заседания, потому я когда подошел там через канцелярия, девчонка, говорит мне, вы лучше как бы в самом процессе дадите ей. Я говорю, я хочу через канцелярию, чтобы это все было зафиксировано. Вот, потому что у меня, когда товарищ пошел э, тоже в суд, у нее не приняли вообще никаких, у него не приняли никаких документов. Вообще никаких. Думаю, пусть будет штампик для того, чтобы для дальнейшего разбирательства. А кто тебе. Я сказал... сейчас хочу ее дать. Кто тебе, с... mm -hmm. кто тебе сказал, что подадите в суде. А, в канцелярии. Передадите а. в суд. А, -а, -а. ну, канцелярия Я... просто. Стой. Во-первых, канцелярия не хотела работать, чтобы это все принимать, штемпели ставить, зарегистрировать. Регистрировать. Во-вторых, они просто хотели, чтобы. Ну, надурить тебя, потому что в суде тебе просто бы не это... Если бы ты на это пошел, тебе бы... Тебе бы да подожди, не шум. Ну, шум создаешь. Ну, ты понял, да? <связь> да, я а, тебя понял. Они, она тебя пыталась всячески надурить. И секретарь, и она, они, они везде всегда пытаются надурить, тем самым проверяя твою это. Сообразительно. Насколько ты уверен? Если у тебя воля, соображаешь ли ты, что ты что тебя просто как это, как вещь, как табуретку переставляет? Вот она хотела тебя, по сути, переставить как табуретку. Не спрашивай. Давай все бумаги, я их рассмотрю, хотя по закону она не имеет права это делать. Она превысила должностные полномочия, я требую тебя вот это вот. Давай все сразу. Она мне запретила снимать видео и аудиосъемку. Она вынесла определение там. Или как там у нее называется, когда я подал заявление Не заявление, а волеизъление. На аудио съемку, Она же там кричала: вы ведете видео ауди Я молчал, Нет, ничего не отвечал. Она пыталась меня глазами подавить, у нее не получилось ничего. Я просто в сторону взгляда увел и смотрел в одну точку, то есть на флаг. На нее даже не смотрел, просто ее слушал. А, а вот тут, а вот это называется а, война на тонком плане, когда она начинает применять черную магию через взгляд и через тонкий психологически план. Психологически давить. Не психологически. Давить. Психологически – это когда разговором, там, движениями, то есть чем-то в явном мире. Это, это психологически. А когда она тебе начинает взглядом давить... То есть через взгляд, что она там делала на тонком плане, что она, какой ритуал делала, выбегая из помещения, это останется секретом. Но определенные люди это очень хорошо ощущают и ну, советуют в ответ просто улыбаться и смотреть в глаза и слать свет и любовь. Убегала на раза, по моему, 4 или пять. Хотя, насколько я знаю, три раза у них там идет. Вот ей Пришла мне такая мысль сказать, что у вас три попытки, и на этом нас все будет. Не хотел потом. Думал, лучше промолчу лишний раз, так как я неопытный в этом деле. Вот, лишние проблемы чтобы доставать. Мне и нужен был результат. И, и, пра... я... и, и правильно сделал, что промолчал. Потому что ляпнуть то, что ты не знаешь, это намного хуже, чем просто промолчать. Потом я ей задал вопрос, я говорю, я хочу вам задать вопрос, можно? Она говорит, в суде, мол, вопрос не задают. Я говорю, я как человек хочу задать вопрос, Анка какой? Расскажите мне, пожалуйста, вот вы э, как человек, я говорю, честный, секунды три, пять пауза была, э, отвечает, да, честный, я говорю, еще один вопрос, Расскажи, пожалуйста, как вы можете людей судить? И она мне говорит, это вопрос риторический, я говорю, хотел бы от вас получить ваше мнение. Промолчала, ничего не ответила. И после этого она начала процесс вести. Я так понимаю, то ли я подловился, то ли она меня там подловила где-то. Ты, ты, ты, не, ты не подловил, и она не подловилась. Потому что вы раз говорили на, это, на, про разные вещи. Ты спросил про людей, а она, она тебе сказала, что вопрос риторический, потому что она не судит людей. Да е-мое, что я за шум-то? Алло. Алло. Да, я слушаю тебя. Ну, шум у тебя идет какой-то. Что-то упало опять или что-то. Нет. Ой, я не знаю. Микрофон, что ли, затыкай, пока не говоришь. На чем остановились, не помню. Что она глазами пыталась там давить. А-а-а. Я просто взгляд. Вот не надо было отводить взгляд, надо было наоборот это. Ну, вот видишь, у тебя опыта нету, ты не знаешь, как действовать. Тоже как идиот выглядеть перед ней не особо хотелось, улыбаясь. А то дурку точно выгнали бы, пригнали бы. Там она на втором шансе позвала тогда судебного пристава, стояла возле меня. Ну, как бы ничего ничего не делала, просто стояла, снимала поход на видео, потому что у него кармане передний телефон засунут был, камера на меня была направлена. Вот все вот эти вероходительства, которые я, воля изъявления, подал, она все отклонила. Вот то, что три, в трех экземплярах, это хороший совет, буду делать в дальнейшем три экземпляра. А в смысле отклонила? А, стой, стой, стой, стой что, что значит отклонила? Устно отклонила или письменно вынесла определение? Она, она письменно не вынесла, она зашла к себе туда, когда я ее отвод дал. Священником-то она вышла, зачитала, что не имеет основания э -э, на то, чтобы дать добро мне на видео и аудиозапись. Ну, вообще-то это был этот покаап уже, правильно? За что было? За маски или что? Какой кодекс? Административный? У меня административка да там по лишению прав ну, было. Ну, по административке ты все могут писать аудио. Они не обязаны даже просить этого. Если она отклонила... если вот она запретила. Если она запретила, значит, она, это, ну, она должна была мотивировать чем? А мотивировать-то нечем, потому что ни, ни один закон тебе не запрещает вести аудиозапись, вести аудиофиксацию, видеопротокол. Вот. Соответственно, Но она... Превысила свои должностные полномочия, я считаю, и надо было Да емой, что за звук? Слушаю. И надо было на нее это вообще это, частную жалобу на это определение. Вышестоящий суд. Она была злая, там ужасно. Ну конечно. Она реально была злая. Ну, конечно, злая. Она бегала, как метеор, она, когда дверь хлопала, я думал, стелки разлетятся. Она, я же пояснял в своих видео, они злые не потому, что они не знают, что с вами делать, а потому, что если она проиграет вот такие три дела и не сможет ничего вынести, то я тебе говорю, у них, есть в ходе слух, что у них да, вплоть до физического устранения, они же там клятву давали, они обязаны осудить. Понимаешь? А у них что, что она в принципе сделала? Ну да, но у них эта клятва она, как сказать, она основанная на смерти. Вон как это, в фильме Джон Уик, они же там это, у них прям вот этот вексель, который они там доставали, это, посмотри фильм, если не видел. У них там это вексель в форме такого типа, это кружок такой. Они это открывает и там два отпечатка пальцев, то есть это, клятва основанная на крови. И там написано тот, тот долг на крови написано на, на, на этой, этой стекле, этой железке. Вот этой. И там снаружи нарисован череп. То есть, это смертельно опасная клятва-вексель, основанная на крови. Вот они что-то что подобное делают. Еще один момент. Закончил? Да. Еще один момент. По поводу подписи. Я вот подумал поставить отпечаток пальца на этих бумагах. Но потом усомнился. Все документы, которые передавал канцеляр, я там нигде подписи не ставил. И она, когда запросила, спросила, когда кто написал эти документы, вот вы это писали, я промолчал. Вот. И почему они ни кем не подписаны, эти документы? Как я могу понять, что эти документы именно вы подали. От вас. Пришла мне мысль пойти туда и отпечаток пальцев поставить. Но потом передумал. Было бы правильное решение или как? Я в этом деле не совсем как бы, понимаю, стоит ли ставить опечатку пальца или не стоит? То есть, подтверждение тому, что именно живой человек это ставил. И как лучше, на ручке намазать палец или все-таки на крови? Я хотел это сделать. Надо попробовать. Так если ты попробуешь, ты вообще не осознаешь, куда ты лезешь. Я тебе говорю про смерть, о том, что любые действия там караются смертью. Ты за... Это с ее стороны. Да какая, какая разница, с твоей что ли, не так что ли? Это же взаимно обоюдный вексель, с двух сторон ставятся отпечатки крови. Это ставят те люди, которые прекрасно осознают, что они делают. Они, как говорится, информированы полностью полное информированное, добровольное согласие, они это тем самым оформляют. А ты, если у тебя нету незнаний, ты не знаешь, что это такое, чем это грозит, и ты идешь и говоришь, а, попробую, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Это все равно, что ребенок идет и говорит, о, дядя с крыши прыгнул, я пойду и я тоже попробую. Только дядя-то с парашютом спрыгнул, а ребенок этого не увидел. Ясно? Ты тут понятия не путай. Да я путай не путаю, понятия. я тебе говорю, как есть. И не, не зная броду, не лезь в воду. Если ты не знаешь, где что ставится и каким образом, то вообще лучше не ставь. Она мне когда зачитывала права, вот, она когда говорила, что я защиту права вам, я спрашивал, кому, мне или персоне, лицу этому. Она говорит, в отношении кого составлены данные административные правонарушения. Вот я говорю, если мне, то мне право зачитывать не нужно. Хотя мне надо было сказать, там мне право зачитайте, а обязанность вот этому лицу, который лежит у вас на столе. Вот она несколько раз это повторяла. И на этой стадии мы очень долго потеряли времени. Ну потому что ты не это... Как она тебе может зачитать права твои? Самое главное, заметил, что права-то зачитывают именно права, где ты должен закрыть свой рот и больше ничего не говорить. 51 статью. Ну, так своими словами. Другие права она не зачитывает. Так она не тебе зачитывает, она лицу зачитывает. Но ну, 51 статья-то она идет как раз права, а обязанности может лицу зачитывать. Права-то она -то тоже не имеет обязанности. Права она тоже лицу зачитывает. Она не видит живых мужчин и женщин. Она зачитывает, она разговаривает только с лицом. В общем, ты, это, у тебя мало очень знаний в теме живых. Очень. Ты не, ты не осознаешь. Очень, очень мало. Не растождествился, и знаний у тебя нет. Кто такой человек, кто такой мужчина, а кто такая персона? Я -то только начинаю в этом. Я, как говорится, не волшебник, я только учусь. Но. Как ну, ну, как оцениваешь результат первого похода? Положительный и очень большой опыт. Ну. Для меня, по крайней мере, очень хороший результат. Ну. Она, то, что мы предоставили ей документы, и учитывая ее состояние, как я ее вывел, любой нормальный человек сказал бы, ну, или сказал там, лишаем 100%, иди отсюда. Вот нормально любой человек мог бы даже по шапке получить. За такое, как я вывел ее из нормального состояния. Да не ты вывел, она сама себя вывела. Она обязана быть беспристрастной, объективной и... Что же там еще? И, ну, по идее, стрессоустойчивый. А она себе позволила там что-то кричать, выбегать, психовать. Я так понимаю, так как у нее уже было готово решение, уже было решение, она не могла отдать задний ход. Потому что, скорее всего, решение было заранее подготовлено другим судьей, на кого вначале, кто вначале взялся за это дело. И вот этот момент, когда она кричала, что я не знаю, что с ним делать, он не входит в процесс, он не подается процессу, то ли не входит, то ли не подается в процессу. Я так понимаю, что она по телефону разговаривала с тем судьей, кто уже вынес данное решение. Изначально кто должен быть. Не факт, не факт. Вот ты когда с ней, когда она подписывала вот эти бумаги и когда она открывала заседание, а, да, она сказала и исполняющие обязанности, по-моему, вначале. Да, да, да, да. Ну, либо она звонила, да, тому, кого замещала, либо председателю, либо там у них специальные консультанты есть. Какая разница, кому она звонила? Интересно. Ну, вообще без разницы. Они постоянно звонят, я сам это слышал, и многие мне рассказывали. Они выходят и на трубу садятся, то есть их там по телефону консультируют. Недостаточно опыта. Да, Я понимаю, да и... нет, дело не в этом. Или в нештатных ситуациях они не знают, что делать, и кого общие мнения прислушают. Это называется, как тебе сказать, субординация и согласованность действий. То есть, они, по идее, обязаны... По сути, они вот тем самым они доказывают, что они не являются самостоятельными, как сказать... Лицами. Что не они принимают решение. Во-во-во-во. Они постоянно выходят, чтобы консультироваться, чтобы никто не видел, что они созваниваются по телефону. А так-то, по идее, вот здесь, вот при мне и принимая решение, выноси его. Логично. А то на по. Ну, по идее, я должен видеть все ее действия, если суд открытый и честный, правильно? Объективный. По сути, да. Но Хорошо, она... почему она тогда получается вот, вот эти пять минут, которые она объявляет перерыв, она идет, я так понимаю, значит, совещаться с кем-то, консультироваться с кем-то. Значит, выше стоит кто-то, который именно ими контролирует. Ну, по сути, да. Так получается. Она, она, получается, выходит, там, я не знаю, в чатах, в интернете, в телефоне, там, где-то с кем-то консультируется, созванивается, разговаривает, орет там. Понимаешь? Они же не стесняются, даже орут там. Он не входит в процесс, я не знаю, что с ним делать. Так она совещается с кем-то. Это называется как, Этот коротцовая составляющая. Схема. То есть она, она с кем-то там в сговор вступает, чтобы принять какое-то решение. То есть она, по сути, признается в своей некомпетентности. И как там это, как там в законе сказано, осуществляет свою правосудие на основе что-то там беспристрастности и ну как сказать? Ну, Я понял тебя, я понял. Независимо. А так она получается зависима от кого-то? Мне теперь надо сесть и Присмотреть опять видео и посмотреть, где ее ошибки. Я, правда, мало что найду. Что против нее я сейчас хочу вышестоящий стоящий орган э, написать. Мне тут посоветовали в лучше написать. Минуя вот этих всех ступеней. Ой. Но туда без адвоката... Мне говорят, туда без адвоката лучше не соваться, потому что не факт, что ты выиграешь. Да не надо тебе там никуда, в адвокаты, там еще что-то. Тебе надо ознакомиться с материалами дела и получить протокол заседания, письменно желательно. А еще аудио. А еще на, на ее аудиопротокол составите транскрибацию свою собственную, и на свой аудиопротокол составить транскрибацию. А потом у тебя будет три варианта письменных, то есть два составленных на основе аудио, а третий письменный, которые они же составили, но они его скорее всего урежут. И свою аудиозапись они, скорее всего, урежут. И вот, и вот только вот на этом уже на нее можно столько жалоб накатать, что там уже будет слышно и видно, и написано, что она хотела, чтобы ты все ходатайства разом подал, что, в принципе, неприемлемо. Она на каждое письменное ходатайство обязана вынести письменное определение, незамедлительно, удаляясь в совещательную комнату. Она этого тоже не захотела делать. Ну, то есть, проявила признаки беспристрастности и необъективности, точнее, пристрастности, необъективности не и некомпетентности. Все. В, этот, в ККС, там в судебный департамент, жалобы на нее и Следственный комитет за превышение должностных полномочий. У вас следственный я хочу сейчас подать. Не а, ну а да, Следственный комитет. это получается, я так понял, с разговора перевести на текст. Да, я, ну, мне... Транскрибация. У меня есть видео на эту тему, я тебе пришлю. Добро. Весь аудиоразговор у меня есть, весь аудиопроцесс. Mm -hmm. У меня на другом телефоне я записывал, я два телефона взял с собой. Mm -hmm. вот, с тебя, кстати, все это подхватил. Спасибо тебе <laughs> вот же. Вот такие советы. Mm. Вот. А то, что я а увидел, у меня просто... Там программа так записывает один час всего лишь. Я-то думал, все было записано в скрытым видео. В виде. Вот, ну тут всего лишь час. Ну, в принципе, много чего понял, много чего не понял. Нужно детально разбирать. Наглядно. По самому процессу, что сейчас на нее можно написать, пока, честно говоря, особо понятия не имею. Мне как маленького ребенка надо показать вот это, вот это, вот это. Ну, я же тебе говорю, тебе в первую очередь нужно ознакомиться с материалами дела. А, вот... Каким образом мне взять? У меня, она мне дала копию решения, постановление. И все, у меня больше никаких документов нет на руках. Тоже у меня есть видео, как ознакомиться с материалами дела. Это уже после процесса? Да не важно, на любой стадии имеешь право знакомиться с материалами дела. Смотри, у меня еще фотографии. Я когда туда шел для ознакомления, я сфотографировал все документы, которые были приложены к этому делу. Если ты про эти имеешь в виду. Ну да. Вот, они у меня есть, все фотографии. Ну это до. Это да. А сейчас уже там есть еще решение. А там еще должен быть и, э, письменный протокол э, этого, того, что происходило. А еще должен быть аудиопротокол. А, никто не вел. Вдвоем были только изначально. Ну тогда делай свой. Да мне не важно, что там. Я, ты это, это все слова. Я тебе еще раз говорю, ознакомься с материалами дела. От корки до корки. Ну, хорошо, я понял. Надо будет скачить до Москву. Зайти опять туда и ознакомлюсь с этим материалом дела. Ну, То есть опять сфотографировать там и взять у них копии. Копии они, конечно, я думаю, что они сделают. Копии делают. Полочные копии получить, сфотографировать материалы дела. Полностью. Ну, вряд... Письменном виде и там. Вряд, но, ли, остально, вряд ли они копии те сделают. Вот, придется только фотографировать. А там уже исходя из этого, надо будет принимать решение. Ты прежде чем знакомиться с материалами дела, посмотри мое видео, как знакомиться с материалами дела. Ссылочку потом скинешь. Так я ж тебе говорю, я тебе ссылки скину. Все, добро. Ну, все, все. Вопросы. Ну, я думаю, наверное. Думаю, наверное, все. Угу. Вот, тянуть время нету. Вот, спасибо тебе большое за консультацию, скажем так. А там же дашь свой. Ответ. Как посмотришь по помощи. Да, Все, на связи. Благодарствую. Благодарствую. а Это... Добрый вечер, Антон. Привет. Прошел звонить. Угу. Ну, посмотрел я, видел. Ага. А, ну, понял. Боже. Ты сам-то его смотрел? Ну, понял на чем тебя подловили где-то под конец нет не под конец она, она оказалась неопытная то есть она пыталась тебе навесить именно фамилиями отчество она многократно произносила а? один раз произнесла имя отчество то есть у нее цель была навесить вот именно хотя бы имя отчество навесить и не поддавался ни в какую. тогда она решила с другой стороны зайти Ход... через слово ходатайство она тебя подловила. я тоже так предположил, потому что она когда задала вопрос еще ходатайство будут у нее она в лице поменялась. ну правильно, потому что, ходатай... тоже пред... потому что ходатайство это официальная просьба. А по их законам ходатайство может, могут заявлять лица, участвующие в деле. Как только ты сказал, да, у меня есть ходатайство, или я заявляю отвод, все, ты ввязался в процесс. У нее задача была завлечь себя в процесс и чтоб ты сам на себя взял функции персоны. Так, я так понимаю в дальнейшем, потому что я так чувствую, у меня будет это несколько раз, вот эти процессы. Потому что на меня там штрафов висят много. Вот, которые я там протоколы не подписывал, просто их не признавал. Эти товарищи. Вот. И, возможно, будут вызывать. Одним словом, в их игре я не играю. В их церкви не участвую. Как бы своими словами. Ну, ты поучаствовал. Ты не просто поучаствовал. Ты, как говорится, ты не... Ты не просто посидел на месте зрителя, ты еще и вышел на сам этот, как он называется, на манеж. Самый центр. А? Ну да, она тебя всячески завлекала, завлекала, ты не шел. Она говорит, фамилия, имя, отчество, выйди на манеж. Ты не шел. Она говорит, ну ходатайства будут. Иди такой. аллея, оп! И выскочил на центр. Такой. Есть ходатайство. И? Mm -hmm. и через отвод тоже. Тоже, тоже хорошая подсказка. Mm. Я несколько раз пересмотрел это видео. Ну вот пересмотри. Я, вчера сидел. Пересмотри, Я еще... вчера сидел. пересмотри. Подожди, пере... пересмотри еще раз и обрати внимание на два фактора. Фамилия, имя, отчество, как она пыталась тебя тебе это подловить, навесить этот ярлык. Чтобы ты, чтоб, чтоб ты хоть как-то ответил. Да ты не поддавался. Она много раз бегала туда, советовалась, как, как, как тебе, как тебя навесить, через что тебя вывести. Ну, тут, видать, тот консультант, которым она консультировалась, видать, тоже не, не очень опытный оказался. Обычно это делается через дату рождения, через это. По дату рождения у меня был план назвать по Григорианскому календарю. То есть не 25 августа, место, день рождения, а 12 августа. И назвать тут же календарь, как, по какому календарю. То есть, дата уже изменена. И, ну, естественно, какого, э, какого месяца рождения, от какого года. То есть, от Рождества Христова. По сути, я не, не вру, только календарь поменял. Дата-то одна, день-то один, получается. Ну, я имею в виду по старому стилю. У меня была такая мысль, но до этого не дошли мы. Ты мне зачем это рассказываешь? Ты типа по поводу даты рождения. Я тебе не по поводу даты рождения, а по поводу того, как они подлавливают. И я тебе пример привожу, через что они обычно подлавливают. А ты мне начинаешь про дату рождения рассказывать. Так ты дослушай до конца. Вот вы вечно не дослушаете до конца. Я, ты услышал знакомое слово, это не знаю, там, зубная паста. О, у меня есть такая зубная паста, я вот люблю там, это, со втором с ментолом или вообще зубной порошок. Да ты дослушай, что я тебе хотел сказать-то. Причем тут дата рождения, там неважно где-то. Я тебе рассказываю, через какие слова они подлавлю, через какие индификаторы, через какое тождество. А ты мне начинаешь, о, я услышал дату рождения. У меня как бы запас, запасена эта карта. Да неважно, сколько у тебя там карта под это запасено. Они, у них в запасе обычно намного больше, чем у тебя карт. Мгновенно надо на месте соображать. А ты думаешь, ты одну там карту заготовил на дату рождения, и все, и она тебя фиг подловит. Она тебя элементарно через слово ходатайство подловила. Возьму на заметку. Ну вот, я, я, ты просто дослушай, что я тебе хотел сказать. Ты, ты меня перебил, во-первых, во-вторых, начал мне про дату рождения что-то рассказывать, но ты не выслушал главную мысль. А главная мысль заключается в том, будешь переслушивать, обрати внимание на фамилию, имя, отчество и на слово ходатайство я тебе что хотел сказать, она оказалась неопытной, и тот, с кем она консультировалась, тоже неопытный оказался. Потому что обычно они, если видят, что ты фамилию, имя, отчество нельзя навесить, они начинают ковырять в сторону вот этих вторичных признаков персоны. Дата рождения, место рождения, это что там еще? А, адрес регистрации. Вот это они начинают навешивать. Она этого не делала. То есть, она либо не сообразила, либо она... Так вот, они обычно через дату там рождения, через вот эти, эти реквизиты, короче, цепляют. Она, она это не осилила, либо ее просто поконсультировали, либо она знала, что ты чуть-чуть подготовленный и смотрел мои видео. Она решила тебя подловить там, где, это, ну, в принципе, меня, меня еще не подлавливали. А, нет, подлавливали. Она решила подловить через слово ходатайство. И вот обрати на это слово, как она через него тебя подцепила. А потом она добила тебя через слово заявление. Вы заявляете мне отвод? Ты говоришь, да. Все, замечательно. Там написано, лица, участвующие в в, в в капе, почитай про отводы. Есть такая статья. Там написано, лица, участвующие в деле, имеют право заявлять отводы. В таком случае как поступить? А я пояснял, я, я пояснял, я разъяснял в своих видео, что все подается через канцелярию заранее. И потом говоришь, она, она спрашивает, вы хотите заявить за отвод, ты говоришь, я, я, я хочу вам сказать, что мне стало известно, что через канцелярию был подан отвод. Так вот, я, я от вас требую прямо сейчас немедленно это рассмотреть его и вынести определение. Понимаешь? Ты не заявляешь отвод, ты говоришь свое желание, ты заявляешься, Но при этом отвод у нее уже там в письменном виде через канцелярию уже есть. Mm -hmm. но она на самом деле была походу неопытная. И такие, как мы попадаем, может, из 100 один человек. Даже вряд ли 100, из один человек. Да, И на, она, да она... На самом деле она нет Нормальный у нее опыт. Она просто решила, как тебе сказать... Немножко под, по, поиздеваться. Она решила тебя переволить. Именно волей. Она потому что слишком очень много попыток сделала. Именно фамилиями отчества навесить. Она хотела именно продавить тебя вот количеством попыток. Она видит, что ну, ну не канает. Ну, никак. Ну, ладно. Я тебе сейчас слово ходатайство. А, раз сказала, два сказала. О, заглотил. Ну, все. Поехали. Ходатайство, ходатайство, ходатайство, ходатайство. И ты бац, и скушал наживку. Отлично, сейчас еще вот заявление и точно. И все, и дальше она тебе там, обрати внимание, она сказала, мы, мы же с вами на стадии ходатайства, и ты с ней как бы согласился. <систим> Проблема в том, что еще я не знаю, как, как, как этапы разделяются. Да какая, разница, какая разница, как они разделяются? Ты, ты вообще не должен ни с чем, ни с одним ее словом не быть согласен. Все по-своему надо делать. У -у -у. То есть, даже не надо было допускать дальше идти на одном месте, как стоял, так и стоять. То и есть, дальше... я, это, документы это не я, а дальше как хотите. Я не в процессе. Пересмотри мое видео. Я так понимаю. Пересмотри видео победы живого мужчины в суде. Там все показано наглядно. Как не ввязаться в процесс. Пересмотрел этих видео и твои, и других э, участников аналогичных. Везде по всякому. И особо картину сложно одну собрать. Кто-то выходит там под э, гражданством СССР, ну и так далее, и то подобное. Тебе это известно наверняка. А при чем тут гражданство СССР и тема живых? Тема живых с гражданством, ну, так... с гражданством никакого взаимосвязи не имеет? То, что граждане СССР, мол, не подсудный, не подсудный там ну, такой налог, скажем. Ну, при чем тут граждане Прости, СССР? Голове, подожди. Вот... Да подожди, что Прости. ты мне опять про граждан СССР? При чем тут граждане СССР и этот тема живых? Все? Могу говорить? Ну, да. Вот, при чем? Потому что тоже выступают люди, как живые люди. Вот. И тоже говорят, что вот я являюсь гражданом СССР, так как я являюсь человеком, а не физическим лицом. Ну и так далее. И подобное. И как раз получается в голове каша. И сложно собрать одну какую-то картину, конкретную картину. А, ну, я все ясно. Тогда начни с, с АЗОВ, с элементарного. Дай определение слова гражданин и найди и... примеры в законодательстве. И тогда у тебя все станет Это... на свои места. Это я понял. Вот это все я понял. Понятие разграничения, что такое гражданин, что такое лицо, что такое должность и так далее и тому подобного, что такое человек. Изучая тоже многие законы, перечитывая, в каждом законе имеется две полосы. Образно говоря, там в одной полосе написано гражданин, в другой, либо там лицо. В другой полосе написано человек. Вот где человек, там четко указаны его права. Где гражданин либо лицо, там обязанности. Да я тебе говорю Граждане не про достой, да, я тебе не про обязанности и не про различия говорю, а про определение. Что такое гражданин? Гражданин ⁇ это документ для человека, выбор, принадлежащего определенному государству при получении паспорта. Ты понятия не имеешь, что такое гражданин? Паспорт? Нет. Объясни. Чего объясни? Ну, то, опять же, во всех видео говорю, кто такой гражданин. Да, универсальное, необходимое и достаточное определение слова гражданин. Человек, имеющий принадлежащее определенному государству, и имеющий обладающее определенными правами и обязанностями перед государством. Нет, неправильно. Поправь. Я не буду тебя поправлять. Это, это, это мое мнение. Я, я, у меня просто свое есть определение. Вот, ну, вот, вот, вот, вот твое определение я могу разбить в пух и прах запросто. А вот попробуй мое определение разбить. Гражданины – это тот, кто ограничивает в правах и свободах и имеет определенные обязанности на определенной территории. Но тут много версий. Тут, на самом деле, каждый понимает по-своему. Тут нет конкретного понятия, если не ссылаясь на преданые законы. Я к тебе... Да блин, ну ё -моё. Ты разберись сначала в лентарных понятиях, чем гражданин от человека отличается. И почему нельзя называться вообще гражданином? Ни гражданином СССР, ни гражданином Африки, ни гражданином Вселенной. Ни гражданином галактики, не гражданином земли, не гражданином квартиры, не гражданином э, города. Не, ну ты можешь, конечно, обозва обозваться это гражданином, чего, чего хочешь, но ты должен осознавать, что это означает. А, а многие идут в так называемые суды и говорят... Я человек, мужчина, гражданин, и, и, и все подряд. Все в одну кучу лепят и потом удивляются, почему у них ничего не получается. Я изучу еще этот момент, что такой гражданин со всех сторон. Ага. Чтобы понимать, одну картину, сложить. Так, какие еще там есть? Вопросы, предложения? Да нет, все. Ты в, принципе, ты, в принципе, с ней нормально общался, но она поняла, что у тебя нету знаний. Ты не знаешь, что делать. Плюс ты еще у нее разрешение несколько раз спрашивал. Можно ли зайти? Можно я тут останусь, постою? То есть, ты ее ставил выше себя. Ты у нее разрешение спрашивал. Да мысля была, что ты ее выше себя поставил. Ты у нее разрешение спрашивал. Какой момент я тебе только что сказал два момента когда ты заходил ты у него спросил можно и когда ты она выходила ты у нее спросил можно я тут постою она говорит, да говоришь спасибо mm -hmm. тоже интересный момент как-то я на это не обратил внимания ну, потом... опять-таки я захожу э, на ее территорию, естественно, я спросил, можно ли зайду. Опять э, такие, сказал такие слова, как э, соблюдение всех прав и свобод человека. Она дала мне добро. Я же на ее территорию захожу, я же могу самовольно зайти туда. Поясняю. Тоже ты, неправильно. Поясняю. Ты заходишь на, на ее территорию, в зал, который находится в здании... Неизвестно чьем, которое нигде не зарегистрировано, скорее всего, ни в одном реестре ЕГРН. но Егрюзе-то, ко которое находится на земле, чьей? Которая принадлежит народу. Ну вот в нашей земле. Ну, а ты кто? Один из народа. Ну и все, чья земля? Че, чье, чье в итоге это все? Народная, народная, а почему ты у нее, она тут пришла, поставила там этот, как, не знаю, пришли захватчики, допустим, пираты какие-то, захватили остров. Ты, ну, ты жил на острове, уехал там на, на, на два дня, приезжаешь, а там все пираты захватили. Ты приходишь и у них разрешение спрашиваешь, можно я тут сяду, можно я тут встану? Интересное видео получилось. По мне это интересно получилось. Интересное, но для первого раза вообще отлично. Но, блин, ну, блин, очень много ошибок и я не знаю. То есть, людям есть что показать? Да, конечно, есть. Многие совершают такие ошибки. У меня постоянно такие звонки и постоянно такие разъяснения. Просто народ, не знаю, почему-то стесняется и не дают добро на размещение подобных видео. А ты дал. Даю добро. Даю, потому что это все для общего блага. Для нас. Потому что нас больше, а этих меньше, они пытаются нас задавить. Я за справедливость. Да никто никого не пытается задавить. Они учат. Пошел определенный экзамен. Меня ребята спрашивают, как ты разговариваешь с гайцами по дороге. Чуть-чуть не в тему, конечно. сторону отведу от нашей темы. Вот, у тебя все получается. Я я когда с ними разговариваю, я беру у них определенный урок. Вот как, у тебя э, отпускают, ты едешь, она а штраф выписывает. Я говорю, я, я сижу, ребята, я учу много чего. Я когда выхожу из машины, раз, начинаю с ними разговаривать, я разговариваю на ты. И благодаря им я тоже начал много чего изучать. Я говорю, представь себе, как ты, допустим, в школе, да, ты обучаешься там 9-11 классов, и в конце у тебя экзамен. Ты начинаешь отвечать на вопросы, а ты ничего не знаешь. В том случае садись два, я говорю, в нашем случае садись иди плати штраф. Один в один. Вот так и сейчас у нас прошел определенный экзамен. Первая стадия. Где-то я удержал себя, а где-то вот упустил. Из-за того, что э, мало начитал, может мало что взял в голову себе. На многие вещи не обращал внимания, потому что в жизни не встречал. Мы в основном берем в голову то, что когда мы встречаемся в жизни с определенными моментами, они как раз и у нас остаются в голове. Нерасшенные вот эти вопросы. Стой, вот... На которые мы ищем ответ. Вот отличный пример ты привел. Так почему ты с, га... с гаишниками учишься, а в суд пришел, ты говоришь... мы а, ну, что ты там сказал? Победим там все равно? Или что ты там? Какие-то битвы, войны? Какие войны? Это учеба. Учеба такая же, как и с гаишниками. Просто в суд ты пришел первый раз. А с гаишниками ты каждый день видишься. И уже привыкнем. Вот когда ты придешь в так называемый суд уже в 20 в 50 раз, ты вот точно, ты, ты будешь с улыбкой туда заходить, с радостью. Ура, новый урок! Вот, нужна практика. Да. Все на практике. Сейчас подожди, буду шуметь Все, продолжаем. Вот, молодец, пошумел, а потом разговаривай. Mm -hmm. У меня, в принципе, все. У меня тоже все. Ну, все. Я пошел, видел. Конечно, будут... Конечно, будут. будет потом еще возможно дальнейшие вопросы определенные. Вот, я могу тебе задавать их. Конечно. Это я уже в письменном виде. Да, только по делу. Ну, по делу. <attach kommens> <Lipskullet>, может, не по этому делу, но по делу. Ну, понятно. Ну, все, давай, учись дальше. Благодарствую. Все, добро. Тоже благодарствую. Все, хорошо.